Ребят, всем привет! Уже прошло около двух месяцев, как Step Up нас продолжает кормить завтраками, потому что именно два месяца назад был залислен их токен FITFI на бирже, на крупнейшей бирже, и они нас постоянно кормят тем, что запуск приложения скоро-скоро-скоро, но его оттягивает, отлаживает, и мы до сих пор его не увидели. Поэтому у меня вывод, судя по картинке, как вот есть в названии, у меня складывается впечатление, что пациент, скорее всего, мертв, чем жив. Поэтому в этом видео попробуем разобраться, что они сделали, что мы имеем на сейчас по цене токена, какую цену можно ожидать в ближайшее время, и вообще будет ли это приложение или это потихонечку превращается все в скам. Кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали. Итак, друзья, Step Up, кто еще не слышал, это была... Ну, она есть, по сути, очередная копия э, Steppen, но эта копия, она больше всех нашумела. Потому что, когда был листинг на бирже, огромнейшие иксы дала, э, инвесторам дала огромнейшие иксы. Я обязательно покажу, на каких иксах они сидят, э, почем фиксировали, и, и сколько, и когда разлог у них будет еще токенов. И все это дело, когда начался спад в рынке. Токен слили, вот минус 93%, пожалуйста, а приложение, которое нам обещали, где мы можем покупать кроссовки, э -э его таки нет, просто ничего нет. Что они сделали за вот эти два месяца? Ну, во-первых, сделали какой-то непонятный стейкинг, где мы стейкаем монетки. Вот у меня 1114 FitFi тут стейкается, слава богу, они бесплатные, там на росте удалось заработать и закинул сюда. Тут уже вот у нас скоро будет четвертый снапшот. По трем снапшотам было, да, я ни разу ничего здесь не выиграл. Ну, в принципе, ребята что-то выигрывают, потому что даже подписчики с моего чата скидывали, что что-то выигрывают. Какие-то коробки выигрывают, но что в коробках пока еще неизвестно, коробки открыть невозможно. То есть вот такая себе история. То есть даже в коробках неизвестно что, да, то есть... Просто стейкаем, что-то нам дают, а что там неизвестно. Потом сделали вот такую историю. Есть токен, не токен, а вот, ну, в принципе, токен, аббревиатура, я не знаю, как хотите, называете, FAT, который типа мы можем э, их какую-то часть продать и какой-то процент получим второй токен, который выйдет, не помню же, как будет называться, который мы будем получать за то, что будем бегать там в кроссах. Так вот, мы как ранние пользователи, можем эти фат будем конвертировать в тот токен, но ну, опять же такие, фат эти начисляются, э, что-то здесь тикает, но токена того так и нету, в общем все оттягивается и растягивается, так мало того, что они все оттягивают, так э, хоть поначалу, первый месяц они хоть какую-то активность в соцсетях э, делали, то теперь в Telegram основной там около 60 тысяч подписчиков, где там новости постоянно вылаживали. Последняя новость была, это она, по-моему, 6 июня датируется. То есть представьте, ребят, 6 июня у них нет новостей для своих пользователей, да, которых они загнали сюда в приложуху. Вот вам, пожалуйста. И все отношение к ранним пользователям. В Твиттере тоже они что-то ели шевелится, Но какие новости? То есть они тут спрашивают, знаете ли вы еще какие-то приложения, которые создают свои блокчейн, метавселенные на... в Move to Earn? Ну, блин, не знаем. Потом э, хорошие вам субботы, ребята. Ну что это такое? Я что жду, чтобы мне хорошие шуб... субботы пожелали? Я жду реально, ребят. Ну, новости по проекту. Дальше опять что-то они там поздравляют. Ну, в общем, фастовство каких-то непонятных картинок, типа где-то токен их торгуется, вот какие-то новости по, не знаю, спорту. В общем, вообще ни хрена толкового нету. Вот новость, что там э, третий раунд лоунбоксов был, которые раздали коробки открыть невозможно. Ну, в общем, тоже месяц твиттера, считай, нет. То есть последний месяц проект как будто вообще в скаме. Дальше, цена токена 0.09 центов сейчас. Самое главное, что его залистили, смотрите, на все топовые биржи. Там Huobi, там Gate, KuCoin, Bybit, OKX, äh, Crypto.com, Max. Ну, в общем, жесть, здесь только бинанса нет, ребят. Ну, просто везде залистили. Как им это удалось и быть в таком предскамном состоянии, я не знаю. Вся эта история начиналась, кто не знает, на MakerDAO. Я еще сразу подумал, ну, Maker да, да, уважаемая площадка, то есть они не могут там скам залистить, они очень сильно переживают и всегда, не то, что там хвастаются, но у них хороший рейтинг, что все, что у них выходит, инвестора, которые там инвестируют, они всегда в хорошей прибыли. Оно на самом деле так и есть, потому что давайте посмотрим, сколько прибыль получил инвестор от Step Up. Во-первых, это не то, что там инвестора фонда, каких, каких здесь нету, абсолютно нет, как, например, в том же Steppen. А здесь просто люди, которые э, смогли э, проинвестировать, э, выбрали здесь этот проект, э, пошли на такой риск и остались в огромном плюсе. Так смотрите, им жаловаться вообще не на что. И MakerDAO тоже о своей репутации там сильно не будет э, переживать, даже если он соскамится. Потому что сам токен инвесторам дал не только возможность окупиться, они вообще в супер профите. Я вам сейчас покажу в каком вы офигеете. Во-первых, они токен брали по цене 0.0049. Можете представить, да, что это за цена. Максимум, который там мог на один аккаунт человек купить, это было половиной тысячи долларов. За половиной тысячи долларов человеку э, насыпали, ну, где-то полмиллиона монет, да, если я не ошибаюсь. По-моему, да, это получается 510 тысяч где-то монет. И в момент разлока на бирже сразу при ТГЕ давали 10%. То есть 50-51 тысячу монет. Представляете? Теперь идем, смотрите, вот сюда на график. И мы смотрим, при листинге они даже сразу... Я не говорю, что все там продали по цене 70 центов. Берем даже минимальную. Сразу при листинге, кто просто нажал кнопку sale при цене вот сразу там 25 центов. Вы посмотрите. Это ж... Ну вот... 50 тысяч, да, умножаем на 0, ребят, точка, 25. Все, ребят, смотрите, при 10% разлока монет, он с 2,5 тысяч, каждый инвестор забрал 12,5 тысяч. Кто-то, может, дотерпел до 70 центов, забрал вообще там 1050, или сколько тут было, 20, ну, 1030, там, 25, 40, неважно, Можете все 50. Поэтому кто там будет жаловаться, что оно что-то соскамится? Вообще никто. Потом у них, смотрите, три месяца клиф. Видите, монеты никто не раздает. И потом... В течение 18 месяцев им будут выдавать по 5%. И вот видите, уже через 26 дней пойдут разлоки в этих же самых инвесторов, которые будут стакан наливать так, что мама не горюй. Почему я говорю, что будут наливать, а не ждать там какой-то вкусной цены? Да потому что, во-первых, они уже забрали кто 12 тысяч долларов, кто 25, кто все с 30, может и 40. И вот еще 5% им дадут. Это получается через 26 дней. Человек получит еще 25 тысяч монет. И умножаем даже на сегодняшнюю цену 0.09. Ну да елы палая, 2250 долларов. Он что не будет продавать? Это он, он ровно сколько вложил вообще во все монеты. Он там забрал, еще не будет фиксировать по 2-3 штуки каждый месяц. Конечно, будет. Поэтому через 26 дней, ребят, ну, реально может быть еще один, так сказать. Хороший слив. И я уже все токены, которые вот у меня остались, там тысячи вот монет, слава богу, что бесплатные, они просто там стайкаются. Потом на вот этом сливе я брал по 14 центов, ждал, хотел, хотел, хотел там на отскоке, может там будет рост, наконец-то думал, там кроссовки выйдут и продам. Ну, здесь по 30 центов я X2 не продавал, а надо было фиксировать. А монета еще вообще скатилась на 50 центов ней на 5 центов скатилось, благо я на 6 центов э, закупился. Получилось хорошее усреднение, и вот по 11 центов я вышел, и все. И больше я не планирую абсолютно держать этот токен. Но если он спустится там, в район 5-5 центов, и еще до этого времени не будет разлоков, я буду следить за ними, да, 26 дней осталось, то в целях спекуляции может каких-то там 30-50% заработать, потому что он, когда биткоин отскакивает... Э, этот самый Fitwei, fit, этот тоже хорошо отскакивает, там по сто делает, в принципе. Вот здесь видим отскок, да, сто Вот здесь мы видим сто даже больше. Поэтому только в таком ключе. Ну а так, в принципе, у меня уже нет абсолютно никакого доверия к проекту. Почему? Потому что, ну, медвежий рынок я все понимаю. Ну а почему вот даже вот приложение? Я тоже снимал видео, кто не смотрел, под посмотрите, вот ссылочка справа вверху обязательно. Про Волкин, они тоже там запускали, запустили там приложение бета-тестирование, хоть там и коряво, неважно, бесплатные NFT дали прокачать, вот я лично продал там, заработал профит бесплатно, сейчас если будет там какое-то дно по этим NFT, в селе коробок поучаствую, если получится вообще за маленькие гроши возьму, то буду играть вообще в эту игру, что степ Up не так, что им не позволяет вот это все делать, я не знаю. Если вы там супер там, мутите, как они говорят, your, мы одни будем, которые закрутят там свой блокчейн, свою там метавселенную, так покажите эти разработки, покажите людям что-то, чтобы мы видели, что это действительно там... Над им кто-то трудится, и это занимает какое-то время, что это там масштабная работа. Где? Ни хрена нету. Телеграмм 6 июня вообще ничего написали в Твиттере. Какую-то хрень, дичь полную э, там постят. Поэтому просто жесть. Жесть и разочарование вот этой копией, которая там грозилась положить на лопатки Степан. В общем, я не дергаюсь. Что делать дальше? Уже завязали, стейкаем. Вдруг какое-то чудо произойдет, какие-то те коробки, кто там выиграет, откроется, там попадутся кроссовки, может действительно приложение это когда-то выйдет и оно что-то будет стоить, то либо токен там подрастет, когда приложение выйдет и если у вас будет возможность выйти в ноль, если вы там, например, в минусе, либо там заработать на этом. Делайте это, выходите, потому что какого-то доверия, надежды я уже не питаю к этому проекту абсолютно никаких. И покупать, к примеру, их кроссовки, если они даже запустятся, я абсолютно никаким образом не буду, не хочу и вам не могу рекомендовать. Вот такие у меня мысли по степ-ап, друзья. Какие ваши мысли я готов выслушать в комментариях, обязательно пишите об этом.